Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Весы на июнь 2021 года. Это очень важный для вас месяц, так как планеты будут проходить по 9-му, 10 сектору. Это самые высокие секторы в натальной карте, они связаны с социальным успехом, с ключевыми событиями этого года. Поэтому для многих представителей вашего знака этот месяц поможет определиться с важными вопросами в жизни. К тому же будет идти большой акцент именно на девятый дом, а он отвечает за мировоззрение, поездки куда-то далеко. Но в целом это может также говорить о желании сменить обстановку, заявить о себе, желание развиваться, расти, быть экспертом. И многие весы прочувствуют свою значимость в этом месяце и захотят в связи с этим менять то, что не устраивает. С начала месяца и по 22 июня Меркурий будет ретроградным в вашем девятом секторе. Это может быть период размышлений над какими-то убеждениями вашими. И по сути, вот Меркурий проходит свой ретроградный путь по знаку, которым управляет, поэтому он заставляет пересматривать какие-то базовые установки. Это то, во что вы очень давно верили. Это то, в чем вы длительный период были убеждены. И ваши вот эти моменты, они будут под сомнением в этом месяце. Поэтому, может быть... Даже такое внутреннее противостояние, когда с одной стороны есть желание оставить все как есть, но с другой стороны приходит понимание, что все-таки стоит проявить гибкость и меняться. Усилит это влияние еще и коридор затмений, который будет открыт по 10 июня. Коридор будет на вашей оси домов 3-9. И это ось... поездок, обучения, обмена информацией, получения опыта. И все это может быть актуальным для вас в этот период, поэтому в первой половине месяца вы можете размышлять по поводу поездок в этом году, по поводу темы обучения. В этот период вы можете даже обдумывать переезд, либо будет просто очень сильное желание менять обстановку, хотя бы вот на время уехать пожить в в каком-то ином месте. Может быть вот такое ощущение, что вам все приелось, все надоело. 1 числа Солнце будет соединение с восходящим узлом в вашем девятом доме. Этот аспект может дать важный контакт, знакомство. Это может быть встреча с человеком, которого вы считаете авторитетом, примером для подражания. Вы можете просто вдохновиться каким-то человеком, который достиг в жизни высоких результатов, и вы хотели бы также. Поэтому в целом это еще одна тема поиск вдохновения. Это то, что будет актуально не только в начале июня, но и весь месяц. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке рак, в вашем десятом доме. Венера ⁇ это планета любви, финансов, отношений, и в десятом доме она способствует компромиссу, достижения взаимопониманий в обществе, в коллективе. Венера ⁇ управитель вашего знака. Поэтому вам будет очень комфортно находиться рядом с людьми, которые влиятельны, которые имеют свой вес в обществе. И вы также можете, скажем так, совершить прорыв в карьере в этом месяце, если эта тема является для вас приоритетом. Может быть и так, что для некоторых представителей вашего знака тема отношений выйдет на первый план. Это тоже может быть. Но в целом Венера — это планета пассивная. Поэтому вы, скорее всего, будете внутренне нуждаться в том, чтобы партнер уделял вам очень много внимания, и чтобы вы вот постоянно ощущали, что все таки вы на первом месте. Не работа, не друзья, а именно вот то время, которое он может провести только с вами. 3 числа Солнце будет делать тринг к Сатурну. Этот аспект поможет расставить важные акценты в плане отдыха, в плане личных отношений, разобраться вот в каких-то вопросах, которые вас тревожили. В целом весь июнь подходит для планирования поездок, путешествий. Но я бы советовала вам бронировать билеты либо в конце июня, либо уже в июле месяце. 5 числа Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну, а Марс — позицию к Плутону. Сразу два сложных аспекта в один день. И это будет ощущаться, конечно же. Аспекты влияют как на вашу личную жизнь и отношения с любимыми людьми, с теми, кто дорог вашему сердцу, с детьми, возлюбленными. Также этот аспект будет влиять и на отношения на работе и на то, как протекает рабочий процесс. Поэтому желательно на этот день много не планировать и э, не предъявлять высокие требования тем людям, которые находятся вокруг вас. 10 числа будет солнечное затмение в знаке Близнецы в 20 градусе этого знака в вашем девятом доме. Э -э, это затмение открывает что-то новое в вашей жизни. Это может быть э, новое мировоззрение. Это может быть новое восприятие себя, окружающего мира. Это может быть желание заявлять о себе. Это может быть вера в себя, в свои силы. В любом случае, данное затмение влияет не, не столько даже, я бы сказала, событийно, как именно оно влияет на ваше внутреннее ощущение себя и на ваше восприятие той реальности, в которой вы находитесь. 11 числа Марс переходит в знак Лев по 29 июля. Он все это время будет находиться в вашем 11 секторе, который отвечает за друзей, группы, коллективы. Поэтому ваша активность будет именно в этой сфере. Вы можете планировать совместную активность с друзьями. Вы можете брать на себя лидерство, в командной работе. В этот период вы можете быть особенно активны, если понимаете, что вы не одни, что есть поддержка, есть люди, которым вы доверяете, которые вас вдохновляют. Поэтому этот период времени идеально подходит для командной, коллективной работы. 13 числа Солнце будет делать квадратуру к Нептуну, и этот день также напряженный в плане работы. Может возникать как путаница в делах, так и обыкновенная лень, сложно себя мотивировать что-либо делать. Учитывайте это в процессе планирования, старайтесь не нагружать себя в этот период. 14 числа будет квадратура Сатурна и Урана. Это важнейший аспект всего 2021 -го года. И он фоново м -м, весь год действует на каждого из нас. Но впервые ярко мы его прочувствовали в феврале этого года. Это уже будет второй раз в июне. И в третий раз эти планеты будут конфликтовать в декабре 2021 года. По сути, квадратура между Сатурном и Ураном — это борьба старого и нового, борьба наших убеждений и каких-то вот моментов, которые заставляют менять эти убеждения. Квадратура будет между вашим восьмым сектором, финансов, семейного бюджета. И пятым сектором — хобби, творчества отдыха и детей. Поэтому конфликт может заключаться в том, что вы, например, экономите на отдыхе, и потом вас не устраивает эта тема, вы хотите жить иначе. Может быть так, что данная квадратура будет отображать страх, связанный с вашими детьми. Бывает так, что эта квадратура влияет на творческих людей. И если вы занимаетесь творчеством, то вам может показаться, что не стоит на это тратить силы, время, лучше пересмотреть свою деятельность, больше не тратиться на это. Также данная квадратура может влиять на доходы вашего мужа или жены, в целом на ваш семейный бюджет могут возникать непредвиденные расходы. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в третьем градусе знака рыб в вашем шестом секторе работы и здоровья. В целом Юпитер- это благоприятная планета, она только предупреждает, что стоит избегать излишеств в, в любых вопросах, которые могут влиять на ваш организм. В том числе это и большое количество работы. Но в целом Юпитер позволяет благодаря последовательным действиям достичь высокого результата на рабочем месте, расти и развиваться как профессионал. И разворот Юпитера — это событие, которое влияет на вторую половину июня, так как в этот период Юпитер будет максимально медленный, он будет стационарный. Поэтому во второй половине июня Обращайте внимание на новые предложения, связанные с работой, а также на свои амбиции. Это то, что подскажет вам, в каком направлении стоит двигаться в ближайшие несколько месяцев. Тем более, что 21 числа Солнце переходит в знак Рак, в ваш 10 сектор, оно будет там целый месяц, и оно поможет вам более ярко и четко осознавать свои цели на ближайшее время. И однозначно в этот период стоит обращать внимание на свои желания, амбиции и на то, к чему вы внутренне стремитесь. Но в этот же день, 21 числа, будет хороший аспект между Венерой и Нептуном. А это аспект, который подходит для расслабления, приятных эмоций, например, просмотра кино, но для такой активной работы он не подходит, поэтому опять-таки на этот день лучше не планировать много дел, особенно ответственных. 23 числа Венера будет делать оппозицию к Плутону, и это сложный для вашего знака «День» в эмоциональном плане. Может ощущаться вот груз в виде каких-то нерешенных задач. Оппозиция будет на вашей оси, 4-й, 10-й это «Семья и карьера». Именно вот э, э, эти сферы могут вас перетягивать. То на одном нужно фокусироваться, то на другом. И э, сложно принять решение, сложно сделать выбор. 24 числа будет полнолуние в Козероге, в вашем четвертом секторе. Полнолуние это всегда кульминация, либо завершение какого-то процесса. Полнолуние дает возможность увидеть результат и похвалить себя, либо же наоборот поругать. Ваше полнолуние происходит в секторе семьи и недвижимости, поэтому вы будете подводить итоги, которые связаны именно с этими вопросами. Это темы ремонта, обустройства жилья, темы отношений в семье, между членами семьи, темы земельных участков, отношений с родителями. В любом случае иногда полнолуние в четвертом отображает то, что в жизни кого-то из родителей происходит важная ситуация. Хотя вот диспозитор полнолуния Сатурн будет как раз в конце июня в аспекте к Херону, и это обычно дает несколько ситуаций, поэтому не исключено, что данное полнолуние проиграется и какими-то делами внутри вашей семьи и какими-то вопросами, которые связаны с родителями либо с темой недвижимости. 25 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем шестом секторе работы и здоровья. Вы должны понимать, что в конце месяца вы склонны к проявлению аллергических реакций, нужно следить за питанием, так как есть риск отравиться. Плюс это тот период времени, когда в принципе… Здоровье может себя как-то странно, организм может себя странно вести, поэтому конец месяца явно не подходит для диагностики, для того, чтобы проверяться, сдавать анализы, посещать э, врача. Лучше это отложить на июль месяц. К тому же, э, разворот Нептуна может также повлиять на... Отношения внутри коллектива, в котором вы работаете. Например, прояснится, какая-то ситуация, вы начнете более трезво оценивать ту обстановку, в которой вы работаете. Главное, чтобы вы были к этому готовы, старайтесь э, видеть все как есть. 26 числа Марс будет в гармоничных аспектах к лунным узлам. Это важный для вас день в плане работы, дружбы, отношений в коллективе. Это может быть начало новой деятельности. Это может быть также приятная инициатива со стороны человека, с которым вы дружите. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!